приветствую всех на канале обзоры проектов сегодня речь пойдет о криптовалютных кранах в частности рассмотрим 4 крана от одного админа такие краны как free monero free ethereum free dodge coin и free litecoin все они выполнены в схожей манере стабильно и нормально раздают криптовалюту имеют щедрую партнерскую программу 50 процентов также надеюсь продемонстрирую вам вывод проверим на вывод точнее два новых крана vortex и coin hub это дочь coin крана ну давайте вернемся к крану free Monero. так собляд нам здесь аж до 250 долларов заработка в каждый час то есть предельная такая несбыточная утопическая цифра 250 долларов но тем не менее собираем монеты мы здесь каждый час заходим и разгадываем капчу собственно все то же самое и в других кранах они однотипные итак разгадываем капчу Редиректы всякие возникают периодически но что поделать нажимаем roll ну, выпало стандартное 1653 Сатоши Манера. Также собираем на остальных трех кранах. Так, Free эфириум выдал 544 Сатоши Эфира. И Free Dotch сейчас редирект, включится, поскольку краны зарабатывают на рекламе. Получили 0,33 Dotch Ну и последний кран лайткоин раздает по среднем по 1347 сатоши лайткоин или тоши иначе говоря да получили 1347 или тоши. касаемо вывода в разделе profile прописывайте обязательно свои кошельки а для free Monero, помимо непосредственно адреса также прописать надо будет Payment ID. Я попытался вводить на криптонатор, но сам кран FreeMonero написал, что некорректный адрес приш... Пришлось взять XMR-адрес с биржи Binance и собственно сегодня буду выводить именно на биржу Binance. Коротко по криптовалютным кранам. Так, что же такое? Криптовалютные краны, сайты, которые раздают нам криптовалюту. Биткоин, Доджкоин, Лайткоин, Эфириум, тот же манера. Делают они это не из-за того, что они такие щедрые и так далее. Просто часть рекламных денег, которые они получают от рекламодателей, поступает нам. Ну, небольшая, скажем, сейчас небольшая часть. Зарабатывать на них можно, если хорошо развивает партнерскую программу. Об этом в видео я расскажу чуть дальше. Покажу несколько сервисов и немножко характеризую каждый из них. Так, для заработка на кранах все, что вам нужно, это завести криптовалютный кошелек, либо на бирже, либо на кошельке, зарегистрироваться на кране и периодически собирать эти монетки. Бывают краны минутные, бывают пятиминутные, бывают, как вот сейчас просматривали. Часовые экраны, бывает даже экраны, которые раздают криптовалюту раз в сутки. Итак, когда вы сыграете необходимую сумму, минималку, так сказать, на вывод, можно уже дальше вводить на свой кошелек. А дальше на бирже можете поменять криптовалюту на фиатные, то есть на обычные деньги, такие как доллары, рубли, евро, гривны и так далее. Мне в этом смысле очень хорошо помогает кошелек Криптонатор. Здесь буквально в один клик можно обменять криптовалюту на доллары, на рубли и вывести уже на свою карточку Visa или Maestro. Давайте вернемся к крану Манера. Все-таки не все знакомы с монеткой Манера. Я для удобства сделал небольшой лендинг, посвященный крану FreeMonero. В частности, здесь отображен курс на сегодня на данный момент стоит манера 60 долларов 29 центов но курс постоянно меняется как видим за сутки он вырос почти на 7 процентов кстати лайткоин сейчас тоже стоит порядка порядка 60 долларов ну 58 практически 59 в лендинге расписано преимущество данного крана то что я уже сказал также указан список бирж куда можно выводить Заработанные монетки XMR. Ссылку на лендинг оставлю в описании. Итак, самое интересное, давайте перейдем. Сейчас на счету 0.23 XMR и буду выводить я данную сумму на биржу Binance. Для этого переходим в раздел издро. Минимальный вывод с крана Frimonera 400 тысяч XMR. При этом комиссия 50 тысяч берется. В разделе профайл, когда будете прописывать э, свои кошельки, обязательно проверяйте, чтобы лишних пробелов не копировалось и так далее. Жаль, конечно, что на криптонатор нельзя вывести. По крайней мере, с этого крана. Итак, вывожу я практически всю сумму. Должно прийти 23 миллиона 840 тысяч сатоши XMR. Нажимаем ВИЗДРОУ. Полностью вывели. Ну, надо подождать какое-то время. Час, два, три, не знаю. Сейчас у нас в данный момент 9.37, 28 октября. Давайте к следующему крану перейдем. Free ЭФИРИУМ. Также заходим в раздел ВИЗДРОУ. С этих оставшихся трех кранов я все буду уводить на криптонат. Завожу всю сумму. Да, кстати, фриманер это получается в районе 11 долларов. пересчете на доллар, вот эта сумма. эфириум здесь порядка шести с половиной долларов, то есть три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи. Фини или сатоши эфириум порядка шести с половиной долларов. Пять разгадываем этот ребус под названием Капча. Нажимаем виздром. Так, все, выплата заказана. Теперь переходим на кран Free Dogecoin. Заходим в раздел WizDro. Видим, что минимальная сумма для вывода составляет 68 дочкоинов и комиссия 2 доджкоина при этом. Также нажимаю на кнопку вывести все. у меня гоняешь-то, товарищ. Нажимаем. Все. Выплата заказана, последний кран из этого списка. Litecoin. Здесь у меня сумма небольшая, порядка 40 центов. Ну ладно. Вводить будем все. Так, также здесь минимальная сумма это 200 тысяч литоши. При этом комиссия 100 тысяч литоши. Ну так. нажимаем вывести ну вот и все надеюсь что заказанные суммы придут уже сегодня я смогу в конце ролика вам показать уже их поступление на кошельке. так теперь давайте перейдем к двум еще новым кранам по сбору доджкоин и как раз быстренько проверим их на выплату итак первая из этих новинок кран по сбору доджкоин называется coinhub.es Кран 5-минутный, работает он с кошельком Faucet Hub. Итак, заработок здесь идет в разделе Faucet сбор каждые 5 минут, раздел короткие ссылки ShortLinks и также PTC. Так, давайте проверим данный кран на выплату. Да, предварительно в настройках обязательно пропишите адрес своего Dogecoin кошелька, этот адрес должен быть прописан также фаусет хаб то есть он должен иметь связь с основным .coin кошельком для этого на главной странице где, на dashboard фаусет хаба переходите link адрес дальше выбираете криптовалюту ну например .coin сюда прописывайте адрес с основного кошелька и нажимаете link все дальше уже можете этот адрес указывать настройках настройках на экране ну давайте попробуем вывести 153 .coin Адрес подставился и нажимаем кнопку Барабанная дробь. Так. Статус пендинг. Ну что ж. Жаль, что не инстантовый. Ладно. Подождем. И еще один кран это Vortex Faust. Также раздают доджкоины раз в час. В 90% случаев раздает по 0.3. Также бывает, что упадает 1 доджкоин, 5, 10 и максимально 50 доджкоинов. Разгадываем также копчу. Все стандартно. На балансе 131 доджкоин у меня. Касаемо партнерской программы, здесь 15% она сейчас, а в первые две недели работы экран раздавал по 50% не раздавала партнерская была установлена в размере 50 процентов сейчас 15 ну ладно лишь бы работал он стабильный без глюков указываю адрес кошелька Нажимаю withdraw и так видим выплата будет произведена до 48 часов ожидания максимальное от суток до двух ну что ж тогда в описании к видео я прикреплю скрины для того, чтобы развернуть описание полностью, нажмите на слово «Еще», и полный список вам будет доступен. Итак, пока в ожидании выплат, давайте немножко коснемся темы привлечения рефералов. На моем сайте, называется он есть раздел «Привлечение рефералов», и здесь я собрал несколько таких сайтов, сервисов, которые предназначены для поиска приглашений партнеров. Итак, раздел привлечения рефералов. Здесь две категории я выделил платные сервисы и бесплатные. Платные дают, конечно же, лучший результат, и главное быстрый. Если у вас есть возможность выделить пару-тройку долларов или больше, то, конечно, вы быстро наберете партнеров на кран. Бесплатные также они работают, почему бы нет? Я сам ими пользуюсь. Собственно, здесь указаны все эти сервисы и есть. Коротенькое описание. От себя бы отметил такие сервисы, как Surve Melo ADS, а также бы отметил площадку рекламную. Называется она Neon. Для криптовалютных кранов очень неплохо себя показывает. Подробнее можете ознакомиться о площадке он также на моем сайте на соответствующей страничке. Ну что ж, ставлю я видео на паузу. Как только с кранов поступят монетки, я вам тут же это все продемонстрирую итак прошло несколько часов заходим в историю кошелька криптонатор видим 801 доджкоин поступил с крана free доджкоин далее 3 миллиона 600 тысяч сатоши эфириума соответственно с крана free ethereum.io далее 131 доджкоин поступил с крана vortex faucet как видите запись статус Платеж подтвержден, прошел также 880 тысяч летошей с крана Free лайткоин и последний платеж на биржу Binance также поступил: 23 миллиона сатоши XMR это примерно 15 долларов по сегодняшнему курсу. Так, остался платеж с крана coin CoinHub, но по регламенту там до двух суток. Может идти перевод, поэтому в описании к видео я скриншот обязательно прикреплю. Новый экран это хорошо, но лучше, наверное, иметь дело с проверенными, поскольку новый экран он также быстро может и пересохнуть. Да, на него легче набирать партнеров, но никто не знает, сколько он проработает. Поэтому мое личное суждение, как говорится, сами решайте, сами смотрите, что он больше подходит. В конце хотел бы сказать, что на главной странице моего сайта bestfaucets.ru есть подборка кранов, так что заходите, смотрите, выбирайте, какой вам больше подходит. Также периодически выкладываю сюда и новинки. Что ж, вот такой небольшой обзор получился. Да и не забывайте, конечно же, Bitcoin буксы старые добрые такие как IDBTC. Вот скоро сегодня буду, наверное, заказывать платеж 10 тысяч набежала сатоши не менее интересный bitcoin Букс кликскоин все эти проекты позволяют получать криптовалюту без вложений но размер заработка зависит от интенсивности вашей работы а также от размера партнерской программы чем больше у вас партнеров тем больше соответственно заработок на этом буду прощаться всем хороших заработков Всем удачи, пока.